Девушка, извиняюсь, вам есть 18? Да. То есть вам уже можно. Да. Тогда пойдемте, пиво мне купите, мне реально не продают. Такая не задачка. Пойдемте. Девушка, можно с вами познакомиться? О, что ты на первом свидании предлагаешь мне. Чего? Да я, понимаешь, я не такая не могу так сразу. Я что-то не понял. Я просто сейчас сразу поломаюсь, да? Чтобы потом на это время не тратить. А! Я не... Ты что, мне даже не верится. Представляешь, Ленки, Илюха сделал предложение. Свадьба будет. Поздравь их от меня. Свадьба, представляешь? Свадьба, сука. Свадьба. Они три недели встречаются, они три года. Свадьба. Поздравь нас. Свадьба. Я был не главный. Как я сказал, так и будет. А ну медленно свое мужское достоинство на пол и кинул мне. Я себе главное. Да, Калиночка, как ты сказала, так и будет. А ну-ка позвони своим родителям. Алло, здравствуйте, это родители Евгения Ершова? Да, мы вас слушаем. Я хочу сделать возврат вашего сына. А нет, он не сломался, он не работает. Да, я одна работаю. Это не работает, блядь. Доктор, у меня проблемы. О, какая? Раньше мой муж мне пять раз на дню говорил, что любит. Сейчас всего два. Какой ужин нашел! Карина Вадим, ну как же моя проблема? Меня муж с питьями бросил. Душенька, это не проблема. А вот здесь катастрофа. Лясин, ну как так-то? Ну как же Русь-то будет-то? Вот на ну вашу парню. Ну я... Вы будете моей любой ценой. Это так мило. Полторы тысячи хватит? ЧЕГО? Я НЕ ТАКАЯ! И вообще полторы тысячи это мало. Ну две пятьсот могу придавать. Жень, а ты видишь, как те египтяне с меня глаз не сводят? Карин, это армянец Карин, у нас такие теплые отношения. Я ради тебя готов на все. Мне для тебя ничего не жалко. Дай мне пароль от своих соцсетей. Ебанутая, что ли? Ну все это, гражданочка, вы арестованы! За что? Ну вот, красивая. Ну, как есть. Сука, еще и скромная. Смотри, богатая, счастливая, талантливая, а так нельзя. Мне кажется, вы мне завидуете. Я? Да. А завидовать нельзя. Нельзя вот это вот! Вот это вот. А вот тут так, а вот тут. Понять, что денег на свете очень-очень много. Жри вообще всеми дырками, которые у тебя только зияют. Вообще, и ртом и жопой ушами. Бери столько, сколько хочешь. Это мои деньги, Клиент. Вот мой новый парень. Ничего такой. Нет, жизнь он гораздо хуже. Ты, наверное, хотела сказать лучше? Нет, хуже. Потому что фотографии не передает его странный рот, из которого постоянно льются фразы. Женщина должна, женщина обязана. Фу, мерзость. Кукуруза, <связь> горячая кукуруза, пирожки, мороженое, одинокая, красивая женщина. Очень красивая очень одинокая. Кому надо, наветай. Оль, а что будет, если смешать коньяк с водкой? Не знаю. Я тоже. <музыка> Девушка, а вы паркуетесь? Да. Вам помочь? Помоги. Кредит закрой. Ипотеку. Коммуналку оплати. Собакой моей погуляй. Сумки за мной донеси. Помоги. А вы не подскажете, а где здесь туалет? А, да. <смех> Кстати, классная юбка. Хасл, а ты знал, что туалет? Вот да. А, а. Хасл ногу, ногу опустите, Диор мою ногу опустить. а ты не будешь если себя с Фаридой потанцую? Конечно нет, а я с Каслом тогда потанцую. Сука. Стильно. Штушка. Кунчное. Арина, только не вздумай возвращаться к бывшему, это яма, из которой мы все тебя вытащили. Да нет, конечно, я что, по-твоему, конченая? Карин, я зашел в директ, и там девочки сравнивают меня с Брэдом Питом. а ты почему меня с ним не сравниваешь? Еще раз будешь переписываться с левыми телками в директе, я тебя буду с землей сравнивать, понял? Свободен. Карин, я так устала без отношений. Вот сделал мне такой макияж, чтобы мужчина увидел меня и понял, я готова. Все. Карина, ты уверена, что это понятный намек? Оля, это не намек, это прям в лоб. Да, только надо столик занять, а то мы уйдем и кто-то сядет. Ну, у меня даже нечего положить. Ну, положи тряпку какую-нибудь. Жень! Да, Сядь. Хорошо. Смотри, Маха, у меня Каринка-то какая умная, книги читает. Блин, да в какую книгу пять тысяч положила, а? Что будем дарить на днюху? Может, книгу? А может кольцо с бриллиантом? Нет. Может быть, духи, а может быть, айфон новый 12-й. может, ты уйдешь мы сами решим, что тебе дарить на днюху. Ой, вы-то решите. Книгу, хуйгу. Представляете, Мара опять своего довела. Да как он вообще с ней живет? Да она вообще стиличка Девочки, он опять. а ты не знаешь, где найти костюм кизару? Это рэпер который? Ну да. Ну не, не знаю, зачем тебе? Слушай, ну мы с молодым человеком э, решили поиграть в ролевые игры, но он попросил его надеть. Э. Мух, я тут увидела новое слово, но не знаю, что оно означает. Сквирт. Что это такое? Пойдем, я тебе покажу. Вот горит. Ясь, а, -а, -а. а как тебе удается сохранять такую потрясающую форму? Все просто. медитация, спорт, спиртовые растирания, режим, позитивное мышление. М -м -м, спиртовые. чего меня растерло. Поехали в клуб? Ага, конечно, чтобы получилось как в прошлый раз, когда мы нажрались, танцевали на барной стойке, потом нас избили, потом забрали в полицию, а потом оказались хрен знает где. Ну да. Поехали, конечно, сейчас спрашивали. Может, хватит? Погрежи лайком и подпиской. Да, что не помню? Погрежи лайком и подпиской. Кто хочет видео, пишите в комментариях. Даже на отдыхе спортом занимаешься. Да какой в жопу спорт? Я интернет пытаюсь поймать. Сука. Вкусно? Очень. Диета в жопу? В жопу.